И, и правая нога сзади. Начинаем. Раз, два, раз, два. И также назад. Раз, два. Теперь задняя рука прорабатывает две ноги. Передняя нога, задняя рука. Меня нога. Задняя рука, задняя нога. Yeah. Mm -hmm.